Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами на связи радио Банка Услуг. Наш Банк Услуг открылся совсем недавно, и у нас короткий вечерний выпуск новостей для вас с информацией э, о нашем банке. И, э, с, как полагается в любом радио, это с, небольш... э, с песнями, с песнями, с одной песней э, в вечернем выпуске. А вот также в нашем банке вы можете заказать вашу песню какую-нибудь, которую, которую вам нравится или которую вы сами поете в нашем вечернем радиовыпуске банка. Итак, мы начинаем банк услуг. Вот. Тут вы все видите, куда вложить деньги. А, а нас. А нас вы тоже все видите. И здесь вы все можете прочитать. И про наши услуги тоже можете прочитать. А, все это вы уже непосредственно в нашей группе ВКонтакте, из которой ведется трансляция. Все это вы читали. Вот, ну а теперь, что я могу сказать? Я могу сказать вам про то, что вот услуги, пожалуйста, курьерские, доставка в Ленобласть недорого и совсем мы а, тут недалеко. Вот наш сайт. Доставка в Ленобласть недорого. Если кто не знает, как нас найти. Так. И еще доставку в Ленобласть. Можете найти в группе. Связаться. Продвижение сайтов. Это наш сайт. Продвижение плюс. Вот здесь мы предлагаем рекламу на нашем Сайте в разделе «Шалаш», в разделе «Шалаш», а также в разделах других еще будет. А затем «Школа любви», непосредственно вот сайт вы можете найти здесь, посмотреть, немного почитать. И ссылку найдете вы в нашей группе на «Школу любви», там все сами узнаете. Ну, а теперь песня. Я пока нет заказов у нас еще в банк вкладчиков маловато. Пока что призываю вас сделать очень выгодный вклад, вклад спокойный. Вот. А песню мы сегодня послушаем. Послушаем сегодня песню, так как нет у нас сегодня может быть кстати у нас группу то группу то даже я не показал нашего банка пожалуйста группа нашего банка вы можете видеть вот она наша группа собственно да собственно здесь вы видите эту трансляцию здесь коротко все написано есть все ссылки вот а, и мы, значит, призываем вас к экономии. К экономии на а, на том, что в комплексе вы приобретаете четыре услуги. Под аудиозаписи мы сегодня послушаем а вот а, видео. По, вернее, аудиозапись, да. Простите. Простите, диджей, диджей уже засыпает. Так, группа сплин. Вот, да, песня группы Сплин Александра Васильев прозвучала только что в нашем эфире. И теперь коротенький обзор, обзор двух замечательных, замечательных организаций. Это лаборатория Lab а, 162. А, там производятся разные вещи красивые. Ну вот ВКонтакте они тоже есть, но я их не нашел. Я их сегодня видел вживую. Там а, производится. Вы можете заказать там разнообразные а, эксклюзивные вещи из дерева, шкатулки, светильники. И, в общем, обратитесь, запомните это такое название, шестьдесят 162 И найдите, их где в Инстаграме. Вот меня не, нет, я в Инстаграме там не состою, поэтому не могу вам сказать, как там это все. Происходит, да. А ВКонтакте попробуйте найти. Если вам нужно что-нибудь заказать, вот видите, какие-то а, необычные картины, да, делаются. И из дерева и из а, украшения. Тут делаются эксклюзивные светильники и маленькие шкатулочки делаются. А, также вот еще какие-то штуки такие все, из дерева какую-то игрушки может быть даже что-то более такое а, вот так что обращайтесь и еще одна замечательная совершенно организация у нас тут в нашей дирекции а, попала ворона в дымоход или в вентиляцию. Может быть, она там гнездо свела, может, она то просто провалилась, неизвестно. Но она очень странно каркала. И вот приехали люди из организации Кошки Спас, организации Добровольных Объединений Добровольных Спасателей. Вот. И им нужны... Они работают на добровольной основе, и им нужны средства для приобретения машины, чтобы они могли выезжать группой, когда необходима быстрая помощь, чтобы они могли выезжать группой, спасают они в различных ситуациях, то есть тут и у них вся необходимая экипировка у них есть, но вот машина, они сейчас у них есть и пожарные, значит Отделение пожарных спасателей, вот и спасают они а, в разных а, ситуациях животных, кошек, а, птиц, да, вот тут мы можем прочитать а, помощь животным, если они где-то застряли, про, про, куда-то провалились или а, что-то с ними случилось, вот и мы всех призываем наших вкладчиков и всех, кто слушает, слушает наши радиовыпуска, не остаться равнодушными а, к этим людям. Вот, и что с вороной в итоге? В итоге она, в общем, а, неизвестна. То ли она спаслась, вот спасатели приехали, но она к тому времени уже а, не издавала никаких звуков, поэтому обнаружить ее не удалось. Может быть, она там... А, просто каким-то образом просто вылетала и залетала снова. Ну, в общем, это неизвестно. Судьба ее пока остается неизвестной. Но, тем не менее, тем не менее, ее вот спасателям, если она еще а, там а, более-менее будет в каком-то таком состоянии нормальном, да. Ну, в любом, впрочем, каком она состоянии, не была. Если она будет подавать признаки жизни, то а, спасательная группа может выехать даже и ее... до 23 трех работает часов. Это а, координаторская служба, да, диспетчерская. И могут выехать они а, на, на спасение. Группа может выехать. Вот, поэтому призываю вас помочь этой а, организации. Вот, ну вот, в общем, собственно, мы надеемся, что все спасутся, всех спасут, или все спасутся сами. Вот, на этой радостной ноте заканчиваем наш первый радиовыпуск нашего банка, а, банка услуг «Идите все». А, до свидания, до новых встреч, до, до новых встреч в эфире.